Всем привет с вами ксю меня много просили снять видео как я снимаю видео и сегодня все-таки выйдет видео как я снимаю видео что-то много видео в этом видео что-то автология какая-то получается И решая, наконец, начать съемки, то в первую очередь привожу себя в порядок. Нужно решить, что одеть на этот раз. Затем расчесываю свои непослушные волосы, чтобы они лежали хоть более-менее прилично. Дальше сажусь писать план видео. Дело это непростое. И бывает, занимает довольно много времени. Иногда после написания плана мне снова приходится приводить себя в порядок. После этого я начинаю подготовку уже к съемкам. В первую очередь выбираю и опускаю фон. Выставляю свет и штатив, на который ставлю камеру. Кстати, у меня две новые камеры. Panasonic LX100. Качество изображения с нее получается намного лучше, чем с Canon, который был у меня раньше. Особенно, если снимать 4К. Правда, в этом режиме файлы весят очень много поэтому места на флешке не хватает и приходится использовать две карты памяти по очереди. А заряд батареи быстро заканчивается. Вторая это экшн камера Wii, аналог GoPro. Пришла эта камера буквально на днях я ей очень рада. Теперь смогу снимать больше интересных видео и влогов. Пишите в комментариях какие видео хотели бы вы увидеть на моем канале. Отдельно от видео я записываю звук на диктофон Zoom H1. Звук со специального микрофона намного лучше и чище, чем тот, который записывает камера. Но мало снять видео, его нужно еще и смонтировать. Для этого я открываю ноутбук, перекидываю все файлы в программу для монтажа и начинаю резать, резать, резать и резать. Все нужное и ненужное. Ну и дальше делаю озвучку тех мест видео, где нужно что-то рассказать за кадром. Для этого я записываю все на этот же микрофон Zoom H1 и представляю запись к порезанному видео. Если вы хотите зарабатывать на Ютубе, то рекомендую вам канал Ютубер. Вы там найдете море полезной информации, как создать канал, как сделать его популярным, как снимать и монтировать, где брать подписчиков. И самое интересное, как начать получать денежки со своего канала. Подписывайтесь на Ютубер, ссылка находится под видео. Ну что ж, вот так проходят мои рабочие будни. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео и подписывайтесь на мой канал. Пока! Пока-пока. Это я тоже сняла.